Дорогие болельщики, от лица нашей команды и всей бело-синей семьи мы хотим поздравить вас с наступающими праздниками. Минувший год стал испытанием для Минского «Динамо», с которым мы сумели справиться. В наступающем году «Динамо» ожидает участие не только в белорусских турнирах, нам предстоит участие в Лиге конференции и мы сделаем все возможное, чтобы порадовать вас. Волевые победы, интересные матчи, дебют многих динамовских воспитанников на футбольном поле. Таким мы запомнили уходящий год. Большое спасибо каждому за веру в нашу команду. Мы очень ценим вашу поддержку и знаем, что в наступающем году вместе мы сможем очень много. Нашим велосиним болельщикам я хочу пожелать всего самого наилучшего: сил, энергии, успехов и здоровья. Пусть 2022 год принесет вам только хорошие новости, а результаты любимой команды не разочаруют. Поддерживайте наш клуб, любите, болейте, а мы приложим все усилия, чтобы показать долгожданный результат. С праздником, дорогие друзья! До встречи на стадионе «Динамо» в новом году!